«Порядились, так извольте платить», — сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиванием головы, заложив палец за пуговицу своего мундира. «Да чем платить?» — вопрос. «У меня нет теперь ни гроша». «В таком случае удовлетворить Иван Ивановича изделиями своей профессии», — сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами».